Лекцией на тему «Россия, баланс, александрение и цивилизация» выступит профессор Высшей школы экономики Андрей Павлович Зостров. Поприветствуйте, пожалуйста. Спасибо. Взаимно приветствую собравшихся. Всем добрый вечер. Тут уже меня представили. Я еще исследователь, научный сотрудник вот, в закрываемом Европейском университете, как вы, наверное, знаете эту историю. И больше я сегодня буду говорить как представитель Европейского университета, потому что ну, в высшей школе экономики я преподаю довольно стандартные предметы, которые особого интереса не представляют. А вот в Центре исследования модернизации я как раз занимаюсь исследованиями расхождения цивилизаций, институциональными особенностями различных стран, Сравнительным анализом это, на мой взгляд, гораздо более интересно и, в конце концов, более практично. Значит, иногда я пишу на фонтанке. Вы можете в особом мнении так раз в месяц найти мое изображение с какой-нибудь статьей. Таким образом, вот я себя представил, наверное, и мы перейдем, собственно говоря, к проблеме. Проблема в том, что каждая, как скажем, каждый социум, крупный социум, он несет в себе какие-то черты. Экономисты, институционалисты называют это неформальными институтами, которые сохраняются многие годы, иногда столетия. И изменить их очень трудно. Ну, есть сегодня такой цивилизационный подход. В его рамках выделяют на земном шаре обычно, ну, стандартно, несколько цивилизаций: арабско-мусульманскую, китайскую, западную в широком смысле слова. Ну и, конечно, российскую. так? Значит, в чем какие отличия? Запад и Восток, условно. Значит, Запад представляет Запад, а вот все три первыми названные представляют Восток. Отличие, конечно, не географическое, потому что почти на крайнем западе находится Новая Зеландия, которая относится, естественно, на крайнем востоке, извините, находится Новая Зеландия, около линии перемены дат, которая, естественно, относится к западной цивилизации. Отличие мы увидим, когда будем говорить о вот, расхождении России и Балтии. Страны Балтии, они так любят, чтобы сейчас их называли, не любят очень термин «прибалтика». Я вот с этим докладом выступал, в частности, в Литовском консульстве. А Прибалтика они считают такой немножко уни... унизительный термин для них. Любят страны Балтии. Хотя странами Балтии, мы знаем, являются не только три эти страны, Эстония, Латвия и Литва, но тем не менее. Так вот, давайте, может быть, сразу следующий слайд, при немножко теории, один слайд я покажу, и больше мы скучать не будем. Значит, вот в центре, как бы в ядре общества находятся неформальные институты, которые мы можем трактовать как ценности нормы убеждения. Сюда относятся и религиозные убеждения, в частности. Они как раз являются тем ядром, которая очень инерционно и меняется очень медленно, если меняется. Не значит, что его нельзя вообще принципиально изменить. Ну, тут вот скажем, пример Японии. По всей видимости, там уже сменилось вот это ядро э, с восточного на западную, хотя многие черты восточной цивилизации в Японии сохраняются. То же самое Южная Корея и Тайвань. Это я, может быть, заранее предупреждаю ваши вопросы. На базе вот этих культ... неформальных институтов, которые можно отождествить с культурой, строятся формальный институт. Ну, пример... Я всегда привожу пример такой, конституция. Вот в конституции у нас там записаны все права человека, вообще она переписана. Да? Господин Шахрай, который в начале 90-х юрист-депутат, который составлял эту конституцию, ну, в общем, руководил коллективом, которые составляли конституцию, они, естественно, переписали ее с разных западных образцов. Ну, больше с французской. Значит, если, как говорится, вот права человека, автономия личности, она существует в убеждениях доминирующей массы, населения той или иной страны, то тогда провозглашенные в Конституции формальные институты действуют. Если же мы просто... Ну, как в России или как американцы в Ираке. Перепишем чью-то конституцию, что-то там подправим, подставим. И скажем, вот у нас теперь есть конституция, такая же, как ну, во многих странах западной цивилизации. Убеждаемся, что со временем она не работает. Я всегда тут привожу кусочек... Из э, Гариков-Губермана «День Конституции» напоминает мне покойной бабушке портрет. Портрет висит в соседней комнате, а бабушки давно уж нет. Вот наша Конституция – это портрет покойной бабушки. И не случайно даже появилось такое движение, вы об этом лучше меня знаете, э, свидетели Конституции, да, которые читают Конституцию где-нибудь, в парках или в других публичных местах их забирают. И, в общем-то, сегодня оппозиционное движение выдвигает такие же лозунги, как в 60-е и 70-е годы диссиденты. Соблюдайте собственную конституцию. Потому что и тогда в советской конституции, в 60-е и 70-е еще действовала 36-го года конституция сталинская. Там были Бухарином, Бухарин был автор. Шахрай – это следующий, как говорится, автор после Бухарина. Вот. Он переписал тоже, в общем-то, из западных конституций какие-то права. Естественно, понятно, какие были права в Сталинском СССР. Но, тем не менее, значит, ведь можно было, как всегда, как сегодня говоря, вашим языком молодежным троллить власть. Говорить, вот у вас же записано в Конституции, да, безусловное право граждан мирно собираться, и так далее. И случайно вот сейчас, я прочитал как-то в интернете несколько дней назад, что уже поднялся вопрос о перемене Конституции, чтобы вот она не включала, да, не знаю, будет ли он реализован на очередном сроке, Владимира Владимировича, хотя вы верите в срок другого человека, первый, да, но, значит, во всяком случае уже вот какая-то работа идет, потому что действительно власть испытывает неудобства. Ей все меньше нужна вот этот демонстрационный на Запад эффект Конституции, что мы такие же, мол, как вы, им все равно никто не верит, а внутри она создает вот эти все-таки неудобства, так вот, мы видим, что эти формальные институты, они долго не удерживаются. Ну, на формальных институтах строятся организации, которые заинтересованы в том, чтобы эти формальные институты существовали, потому что это база как бы, жизни этих организаций, это уже какие-то интересы. Ну, Конституция, Конституционный суд, так скажем, Ну, для нас это не очень такой характерный пример, но ну, вот для США там Верховный суд очень... Могущественная организация, которая выполняет и роль конституционного суда. И вот все это обеспечивает такой эффект колеи. По-английски это называется path dependency или path dependence. То есть мы, общество не может вырваться вот, часто за вот, рамки вот этих неформальных институтов. А если вводятся какие-то формальные институты, скажем, из другого общество, из древного социального, из альтернативного социального порядка, они не прочные, они разрушаются, они становятся действительно пустой формальностью, пустой оболочкой, как у нас, как наша конституция, например. Ну, мы не единственные в этом плане. Посмотрите на провал модернизации в Турции. Да? Уж казалось бы, в Евросоюз вступали в начале нулевых годов. И вообще гораздо более продвинутой к Западу была страна по сравнению с Россией. А что сейчас? Снова вот идет ползучая исламизация, хаизация, аресты массовые, которые нам еще не снились, возможно. Возможно, станут реальностью. Вот. Ну и так далее. Вы знаете, лучше, может, меня положение в современной Турции. Оказалось, в начале нулевых, вот, кандидат даже на вступление в Евросоюз. Другой провал. Раньше был, я вот читаю лекции по институциональной экономике, и там показываю такие картинки студентам. Говорю, ну, покажу 3-4 картинки, фото. Скажите, что это за страна? А фото относится к 60-м, 70-м годам. Там видно по маркам машин, по модам. Значит, ну, кто говорит Израиль, кто там Португалия, может быть. Вот. Ну, потом я показываю еще три картинки. И тогда некоторые догадываются, что речь идет об Иране. 60-70-е годы, Шахская белая революция, и мы вот мальчишками бегали на иранские фильмы. Вы знаете, что, в общем-то, иранское кино, оно очень такое продвинутое, оно премии до сих пор получает на международных фестивалях, и тогда они снимали такие подвестрные фильмы, типа. И вот нам было интересно, естественно, бегать, смотреть это иранское кино, и там, в общем-то, Тегеран ничем не отличался от Лондона. Ну, так, конечно, отличался, но вот как, как они показывали, и бары, и ночные там казино, все-все-все. Ради бога, и моды, и женщины в мини-юбках, и одежда вся такая же, как, наверное, люди одевались в Париже и так далее. Ну, то, что сейчас Иран представляет, как, как произошла вот эта хаминистская революция, не будем сейчас рассказывать. Это я к тому, что попытки модернизации в обществе, которое базируется на архаических институтах, очень глубоко в этом обществе укорененных, она очень часто обратима. Ну, возьмите Россия, 90-е годы, я хорошо помню, как приехал защищать диссертацию из Минска, товарищ, а там уже у них была диктатура Лукашенко, это был год 98 он терпеть не мог Лукашенко, но мы его Лукой называли, ну и, значит, первый день он говорил шепотом, мне было смешно, что это он так, у нас тут свобода, Шендерович с куклами поливает власть каждую неделю, ну вот, на второй-третий день он отходил и уже говорил не шепотом, не таясь, да, открыто, вот, потом, наверное, уезжал в Белоруссию, снова там говорил шепотом или вообще не говорил. Ну, так вот, я тогда даже чувствовал такое вот небольшое, у меня оно вообще отсутствует, но ну, появлялось, как ни странно, такое небольшое чувство гордости за страну, я живу в свободной стране, черт побери, когда это было, я же еще СССР хорошо помню, ну вот, скоро это закончилось, да. Очень скоро. А, давайте дальше пойдем. Сейчас несколько слайдиков пропустим. Это для... Это тоже, тоже, тоже, тоже пропускаем. Тоже пропускаем, тоже пропускаем. А вот, может быть, немножко вот сюда, назад один, да? Вот. Значит, ну что культура? Культура представляет собой межпоколенческий перенос норм, ценностей, идей. Да? Обществу время от времени необходимо давать ответы на новые вызовы. И тогда культурное наследие во многих случаях будет определять их успех или неудачу. И устойчивость культурного наследия, как пишет классик Дуглас Норт, его экономисты, социологи хорошо знают, политологи, порождает эффект колеи, как способ, при помощи которого институты убеждения, сформированные в прошлом, влияют на нынешние решения. Давайте поедем дальше, чтобы скучно не было. Все, поехали еще один. Так... Ну и вот внутри каждого общества, еще немножко скучно будет, есть то, что институциональное ядро, я называю, другие называют русская система, русская матрица. Ну вот наш известный социолог Шкаратан, крупнейший специалист в исторической социологии, так определяет матрица, выступает как устойчиво исторически сложившаяся, взаимосвязанно функционирующая совокупность базовых институтов, конкретно исторических обществ, специфических, в каждой из цивилизаций. Давайте дальше к цивилизациям пойдем. Так, вот я сейчас изучаю, значит, у меня такая работа, если я успею закончить, показать расхождение цивилизации на примере России и Балтии. Значит, вот сейчас более-менее белорусские историки стали писать довольно откровенные вещи про историю Москвы. Который вы совершенно, наверное, не знаете, если вы не профессиональные историки, не студенты там из ТФАКов. В учебниках там, в общем-то, она почти не излагается. А вот белорусские историки сейчас получили такую возможность писать откровенно про Москвию. Потому что батька Лукашенко вдруг возомнил себя наследником чуть ли не витов-то Великого вот наследником вот этого всего Великого княжества Литовского, а Великое княжество Литовское воевало всю свою историю с Московией, значит, можно писать и о Москве. И вот он пишет, кстати, можете почитать, очень интересная работа, она издана, кстати, в Москве даже. Два русских, вот вопрос будет, почему русских, два русских государства, Великое княжество Литовское и Московское княжение, Избрали свои пути развития, неповторимые и непохожие. Лишь одна заветная цель объединяла их, одно желание не покидало их на протяжении столетий – желание завоевать, поглотить друг друга. Трагическое противостояние и жестокая борьба двух частей народа, разделенного волей обстоятельств, продолжались ровно столько, сколько параллельно существовали Великое княжество Литовское и Московское государство. Ну, давайте дальше пойдем. Вот карта. Это, кстати, до сих пор, еще и сейчас, герб Литвы современный. Но это был и герб Великого княжества литовского, белый рыцарь на красном фоне, называется на славянском языке погоня. Значит, смотрите, это Великое княжество литовское, ну, на пике своей славы, на пике расширения границ. До 1462 года. Почему до 1462 года? Потому что кто занял престол московского княжества, вот оно тут, видите, еще Рязанское самостоятельное, Тверское, не говоря уже о Новгороде, занял Иван Великий или Иван Третий, с которого начался вот этот великий драйв на Запад. И уже. Великое княжество Литовское с переменным успехом воевало с Московией, но постепенно уступало свою территорию. Значит, как оно образовалось? Мы думаем, что это вот современные литовцы, не совсем так или совсем даже, ну, не очень так. Вот современные литовцы занимали вот эту, Ну, примерно где вот современная Литва. Они произошли от двух этносов, ну, двух племен больших, сжимайте и окштайты. Так, вот они тут. А вот это все славяне. Славяне, которые освободились, не платили дань золотой орде. Они соединились вот с теми, кого мы сегодня называем литовцем, в единое огромное государство. Со столицей в городе Вильна. Вильнусом тогда его никто не называл. Язык официальный. Дело производства указов великого князя был славянский. Франциск Карина, известный просветитель, философ и один из первопечатников, он у нас иногда в учебничке вот так одной строчечкой упоминается, хотя это выдающийся деятель европейского возрождения. Родился, кстати, в Полоцке. Полоцк находился в великом княжестве литовском. Вот был язык славянский, он утрачен сейчас. Белорусские историки его именуют старо-белорусским, украинский староукраинским, Значит, Левицкий называет его смесью белорусского с польским, но в общем языка нет. Сейчас вот. А документов масса сохранилась, и даже вот перевод Библии Франциска Скорина, он его перевел с латинского вот на этот язык славянский, которого сейчас нет. Значит, соответственно, э, в Литве сформировался западный феодализм. А что сформировалось в Великом княжестве московском? Мы потом поговорим немножко, чем западный феодализм отличался от устоев Великого княжества московского. Великое княжество московское, говоря современным языком, работало на франчайзинге. А кто давал лицензию? А лицензию давала вот Орда. Вот она тут и туда, там, до Китая тянется. Давала Орда. Князья боролись друг с другом, интриговали, унижались, ездили в Орду, платили дань, и тогда им давали лицензию. Тогда называлась ханская басма или ирлык. Ну, естественно, не латинским словом лицензия. Вот. Так что это был такой, как бы, франчайзинг, да, у Золотой Орды, но дело не только в этом, дело в том, что вот требования Орды привели к тому, что там формировались ордынские институты, вот эта безоговорочная власть великого князя, чего не было в Киевской Руси, вот эта вертикаль власти, потому что удобно было собирать налоги, дань, да, и отдавать часть значительную ворду. Ну и вот, вообще, ну и вообще, тем, кто находится на верхушке самой власти, особенно великому князю, было приятно смотреть на такое, да, когда он единственный полномочный, безоговорочный властитель, всех своих подданных. Ну, мало ли, что он там унижается в Орде, то здесь он вроде как хам. Да? И вот стала формироваться вот эта структура, которую называют историки, востоковеды восточной диспотии. Она стала расширяться. Ну, давайте, может быть, дальше посмотрим, что у нас там на слайде. Ага, вот эту табличку, табличку. Ага. Так вот. Я уже не касаюсь истории, тут можно много рассказывать. Значит, вот давайте возьмем просто сравнение. С одной стороны Великое княжество Литовское, с другой стороны Московия. Западноевропейский феодализм, восточный деспотизм. Так? Первое. Во-первых, феодализма в России не было. Вот когда историки говорят русский феодализм, значит, гоните их вон. Это Ксюморон. не было никакого феодализма в истории России. Это чисто западноевропейское явление. Вот он строится на чем? На договорном принципе, вассалитет. И тут есть суверенитет личности. Есть сюзерен, которому обязан вассал. Но они даже письменные договоры заключали. Вассал обязан то-то, то-то, то-то, а сюзерен, его защищать, там если нападет какой-то сильный внешний враг, еще что-то, это договор. А что в Москве? Поголовное рабство. Боярин это просто раб, холоп великого князя, всевластного царя. Царем стал себя Иван III называть, причем называл царем всея Руси. Русью тогда, Московию, никто не называл, если вы вспомните предыдущую карту на слайде. Ее называли на европейских картах, писали Московия, а Русью могли назвать как раз Великое княжество Литовское, потому что там большинство-то видели княжество Киевской Руси, в него вошло, Великое княжество Литовское. Значит, когда приехало английское посольство к Ивану Грозному, а Иван Грозный намечал брак с Великой королевой Елизаветой I, девственницей, да, значит, ну, посольство спросило царя, а кто вокруг вас вот эти все роскошно одетые люди? Он ответил, это мои рабы. Но ну, рабы это, наверное, в обратном переводе с английского, слоев. А, скорее, холопы, конечно. Значит, далее. Значит, никакого договора. Какой договор там с полубогом или вообще с богом на земле? Значит, дальше. Вольные города. Вот и об этом забывают. Магдебургское право. Вы можете посмотреть, что это такое подробнее. То есть э, феодальных повинностей города не несли, как правило. Иногда несли, но все равно там действовали очень такие вольные правовые нормы. Воздух городов делает свободными. Новгород был кусочком западной цивилизации, который раздавил Иван Третий он подчинял, работал на Магдебургском праве, это был, и входил в гандейский союз, это был такой Евросоюз средневековый, союз торговых городов. А в городах выбирали магистрат, да, местный парламент, выбирали трибунал судей, они работали в ратушах, ну а вассалы Строили замки, потому что их земля была их землей. Э -э великий князь, ну, он, как правило, не мог отобрать эту землю, если только не по суду, если скажем, в Великом княжестве литовском. Я все, а в Москве Газлограда это узловые точки региональной администрации единоличной царской власти, вот так я сформулировал. Там просто назначенные царем бояре, воеводы, ген, ну, говоря более поздним языком, генерал-губернаторы, которые вот такие же холопы царя, просто они крупные администраторы в этих узловых точках. Никакой городской вольности нету. Значит, я всегда говорю, где граница. Мы можем очень легко ее заметить между восточной и западной цивилизациями. Вот вы поедете, допустим, из Москвы на запад с экскурсии, вам начнет экскурсовод говорить, там до города Полоцка, допустим, доедете. Вот тут ратуша была, вот там рядом с городом замок развалины сохранились. Где начинаются ратуши и замки? Потому что, ну, замков строить, зачем был Аэрину, как он мог строить замок? Он принцип поместный, доминировал землевладение, да? его в любой момент могли отнять, поместье давалось под службу. Его перекинут в другой город, в другой конец княжества московского, там дадут какую-то землю, а та, которая у него была, отойдет какому-нибудь другому боярину по воле царя, Замки строить смысла не было, да и вообще опасно, царь подумает плохо, да? Ну и тем более ратуш не было. Вы можете вот от ближайшей, от Петербурга, до города Нарвы доехать, там на другой стороне датский замок, правда это королевский замок, и Ласала. А еще экскурсовод вам скажет в городе Нарве, вот там когда-то была ратуша, проедете еще... Там 120-140 километров до города Таллина, придете в старый город, там прекрасно сохранившаяся радуша э, э, начала 16 века. Вот в том виде, в каком она там стоит, а так она там была до этого здания с, 14, с начала XIV века. Вот, дальше, что было в Великом княжестве Литовском? Аристократическая республика, Сейм, да? Ну, уже потом и в Речи Посполитой, но у них были и местные сеймы, то есть, вот, да, было там этот либерум вето, которое разрушило республику, но тем не менее, да? напротив, э -э, в Москве, я буду немножко ускоряться, бесправная Боярская дума, да? царь указал и бояре постановили, ну, в общем, понятно, это такой одобрямс был боярский, они редко выступали что-то против, и вообще несостоятельный Земский собор, за исключением короткого периода после смутного времени в течение десяти лет. Но это как раз скорее отклонение от нормы в условиях чрезвычайной вот этой ситуации на исходе смутного времени. А так, когда уже Михаил умер Романов, первый Романов, да, если Михаила Романова избирал Земский собор, понятно почему, то уже его сын Алексей Михайлович, там никакого собора не собирали, вообще потом перестали их собирать. Значит, э, очень интересный документ есть в Великом княжестве Литовском, уже когда они объединились в Речь Посполитую с Польшей, но Великое княжество Литовское сохраняло автономию, это было так типа конфедерации двух государств. Речь посполитая. Ведь речь посполитая это не то же самое, что Польша. Что такое речь посполитая? Это да, перевод на польский язык а от латинского слова республика. Общее дело. Это речь посполитая. Но это не Польша. Польша сама по себе. Так? Это название объединенного государства. Федеральная республика Германии. Вот что-то в этом роде. да? Значит... Ну вот мы это видели. И там вот гражданские права вольного населения. Такой был Сапега Ян, подканцлер, он был и тоже таким интеллектуалом, был, сейчас сказали, выдающимся политологом да и политическим деятелем а, того времени. Видите, ну, 1584 год умирает Иван Грозный, а через 4 года о них уже вот этот статут. Если вы его почитаете, я его для любопытства добыл, да, не просто так у историков смотрел, что там, значит, э, там, э, ну, извините, если вычистить немножко, его почистить, убрать архаику, за него Европарламент по сегодня проголосовал. Другое дело, что крепостное право там было, но было и вольное население, этот статут относился к вольному населению, ну, к населению городов, ну, само собой, шляхче, чем. Причем, Гражданские права шляхтичей были такие же, как там у купца, у ремесленника. А соборное через 61 год соборное уложение Москвы 1649 года его можно назвать законодательным закреплением абсолютной царской власти, как я здесь сформулировал, законодательное оформление бесправия. И что еще очень удивительно? Это вот это отличает. Вот это, это отличает даже и Великое Княжество Литовское, и потом речь Посполитая, от даже самой-самой Западной Европы. Она а более были даже более в какой-то степени за Европой, чем вот та в те времена. Религиозная толерантность. Мы знаем, что в XVII веке крупнейшая война 30-летняя, католики и рифы протестанты, да, на базе религиозных расхождений. В Великом княжестве Литовском существовало примерно на равных, католичество и православие. Иудаизм, что самое интересное, со всей Европы евреев выгнали, и даже из Англии гнали. Они пришли, в конце концов, в Польшу. Король посмотрел, сказал... А польскими королями были, как правило, из литовцев занимали трон польский чаще. Из... Наследники великих князей литовских. Он посмотрел, сказал, да у нас тут куча всяких этих верований. У нас католики, православные, да пусть живут. Ну вот, потом им не повезло в Холокост. Почему еврейское население концентрировалось, если вы посмотрите, вплоть до еще... Второй мировой войны, именно на территории Речи Посполитой бывшей. Потому что им дали там, ну давайте, свободно торгуйте, ростовщичеством занимайтесь. Ну, потом униаты, протестантизм развивался. Конечно, конфликты были, особенно когда униаты появились, они стали давить на православных, но представьте себе, ни одной религиозной войны внутри этого. В те времена. Ну, Московия это государственная монополия православия, измена православия это примерно как сейчас ну, гражданину Саутовской Аравии открыто провозгласить себя христианином. Да, это смертная казнь. В вот, вот такой толерантной религии, как сегодня э, ислам. Да? Ну вот такое же было в Московии в те времена. Давайте дальше поедем. Ну вот это я сказал, давайте дальше, а вот немножко я до других должен сказать. Вот тут Великое княжество Литовское заканчивалось, тут был Ливонский орден, тут архиепископство, тоже на базе вот этого вассалитета, конечно, похуже тут все было, крепостное право было гораздо более жестким, чем в Великом княжестве Литовском, был национальный конфликт, потому что элитой были немцы здесь, но ну, тем не менее, вот какие-то эти правовые отношения были, и города тоже. Рига, крупнейший был город торговый на Балтийском море в то время. Естественно, те, все же магдебургское право, Ганзейский союз. И обратите внимание, это 13 век, вот это королевская Дании. Почему вот тут датский замок мы видим? да? Север Эстонии ⁇ это датское королевство. Так, дальше давайте еще один слайдик. А это уже тоже, но ситуация середины 17 века. Мы на 400 лет переносимся вперед. Это стрелки, я без стрелок не нашел карты, это наступление московских войск, неизвестная война, нам совершенно тысяч... 13 лет была война, 1654-1667 год. Когда на Польшу Напала Швеция, а Швеция тогда становилась сверхдержавой, 17 век расцвет Швеции. Ну, кто читал Синкевича потоп, Московия воспользовалась, естественно, и пошла с востока. Был взят даже Вильна. Там, естественно, университет был разрушен сразу же. Ну, как такое эретическое, да, заведение. Вот. А, ну вот. Ну, вот мы видим, да. Под Ригой потерпела. шведы высадились, и почему Петр I так опасался шведов, вот в этом Московия проиграла начисто войну шведам, хотя вот осаждала города, но не могло взять практически вот, Ригу, и под Ригой было страшное поражение, вся армия в плен попала Московии, шведы были, там соотношение сил было 1 к 4, в пользу Московии но у них уже была европейская армия которая вот пуляла рядами ну, видели наверное реконструкторы любят одних лежа стреляют там другие с колен там встают но это уже тренировка такая этих мушкетеров да а в московии стрельцы вообще этого не умели значит они были полностью и вот ничего и вот что чего добились? Да, единственное, что вот все это Ливонский орден был повержен, но все вот это отошло к Швеции на 80 лет. Вот видите, даже вот это кусочек Лена, ну, ну говоря уже о Карельском перешейке, вот этот кусочек Ямбург, это ее Иван, это Кингисепп современный. Вот крепость Копорья тоже отошла к шведам. Ну вот когда-то у меня была дача вот тут в луге. И мы ехали на электричке, я иногда спутником шутливо говорил, покидаем пределы шведского королевства. Это на станции Сиверская примерно граница была. Если по шоссе, то рождественно, где имение Набокова. А где церковь напротив имения Набокова, кто был, там был как раз шведская крепость. Ну, современным языком блокпост пограничный. Вот, вот значит, территория Швейц. Ну, понятно, что шведы даже пытались ослабить крепостное право тут, в Швеции его не было давно, практически никогда не было, ну, в общем, города развивались, это было королевство Швеции. Так, поехали дальше. Так, проедем, а, вот тут остановимся, значит, что произошло в Москве в 17-м году, все-таки столетия, да? Практически, ну, мы, я не буду пересказывать историю имперской, императорской России. Она Это, в общем-то, была тенденция постоянная к модернизации, действительно, к проникновению западной цивилизации. Но, в конечном счете, вот катастрофа 17-го года и последующая привела к тому, что фактически появилась такая индустриальная Московия, как я называю СССР. А вот американский либертарианец, исследователь Глобали, глобали, глобализма, он назвал построение социализма промышленной контрреволюцией, но это мне не очень нравится, или движением назад в будущее. А вот назад в будущее мне нравится определение социализма, которое обещало все достижения науки и техники через возврат к архаическим социальным ценностям. Коммунисты предлагали модель социальной организации, восстанавливающей на национальном или общемировом уровне простоту сплоченность и определенность сельской общины. То есть, на мой взгляд, СССР – это колоссальная община. Внутри нее были, как в большой матрешке, свои. Ну, в целом народное хозяйство, поменьше матрешки регионы, поменьше заводы, фабрики, колхозы, совхозы, университеты, ИИ и так далее. Значит, двинемся Дальше. Ну, вот это я говорю о первой реинкарнации матрицы Московии, как соци социализм, те же качества самовластия, вытекающие не из естественно народного представительства, раз это не представительная власть, а самовластие, представление о некой сакральности, трансцендентальности, как бы сказали философы власти, которая ведет к какой-то великой цели, ну, Московия к православию, к спасению души, а... Здесь, к граю на земле, изменилась идеология, значит, имперство, коммунизм, да, имперство, идеократическая империя, тоже мы расширяемся ради того, чтобы светлый образ свой нести всему миру. Вспомните герб СССР, колосси, обнимающий земной шар. Власть, собственность, вот то, что мы имеем до сих пор, когда... В общем-то, политические позиции определяет распоряжение активами, так? Сословность Она сохранилась в СССР, и у нас сейчас, попробуйте, ну, не знаю, там, столкнуться с машиной прокурора высокопоставленного, да? Вот. увидите, как будет разбираться суд, так? и административная рента, то, что называется коррупцией. Ну, вот это я сейчас пишу. Вот вышла сейчас статья «В общественных науках и современность», шестой номер, семнадцатый год, можно почитать. Если вопросы будут, пожалуйста, мы дальше двинемся. Ну вот, смотрите, это граница 1939 года. Значит, она близка к границе Великого княжества Литовского. Вот когда говорят, что у Московии не было, в России не было уже, Московья ушла с, с эпохой Петра, да, не было своего острова Крыма, ну вот как Китай, Тайвань, был, по социализм не пошли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и значительная часть вот бывшего великого княжества Литовского или Речи Посполитой, которые вот были тогда в Польше, между Первой и Второй мировой войной. И вот эта граница, она не повторяет, конечно, но история дословная как бы не, буквально не повторяется, но она близка границы Великого княжества Литовского. Дальше давайте пойдем. Угу. Ну вот, и тут историк наш Миллер так пишет, что современная Европа родилась из противостояния а красной угрозы, грозе, Сопротивление стран Балтии, Финляндии, и Польши, Советской России часто видят едва ли не исключительно национальный аспект. Конечно, он был очень важен. Но забывает о социальном, на мой взгляд, борьба их за национальную государственность была одновременной борьбой против русской матрицы, ну вот этой институтов в Москве и в целом, включая все ее социально-экономические сопоставляющие. Даже в Латвии, мы знаем красные стрелки, да, но это история особая. Пять месяцев была Советская Республика, а буржуазное правительство было в Либаве, современная Лиепая. Ну, потом вытеснили красных, опираясь, в общем-то, на население, большинство населения, которое не разделяло вот эти социалистические идеалы. Особенно когда... Эта республика проявила себя во всей красе, но как большевики везде проявляли. А в Литве, Эстонии практически не было ничего такого. Так, дальше пойдем от острова Крыма. И вот теперь современность. Дальше. Следующее современное расхождение. Вот, смотрите, пришли к современности. Значит, есть такие рейтинги демократии. Я часто использую Freedom House, но ну, не общий их рейтинг демократии, хотя его тоже можно использовать. А вот такая у них есть программа, давно идет, еще с 90-х годов, Nations in Transit. Ну, тогда считалось, что переход, да, транзитивная экономика, общество называлось, что все перейдут от социализма к либеральной демократии, конституционной, к рыночной экономике. Но тут чем ниже бал, тем лучше с демократией. Вот видите, наверху это Эстония, вечная отличница всех рейтингов. Ниже Литва, Латвия где-то посредине между Литвой и Эстонией. Видите, какой разрыв. Вот это Казахстан, самая нижняя линия. А это Россия, которая пришла к своей цивилизационной основе слившись с казахстаном кстати орда вот ордынское государство занимало территории современного казахстана узбекистана потом тамирлан был как наследник чингизидов столица самарканд где он до сих мавзолей знаменитый тамирлана но это я уже одну историю отвлекся мы о современности говорим видите мы на уровне Казахстана и, в общем-то, уже почти сблизились. 6,57, 6,64, я думаю, еще вот годикой мы будем равны да, полностью. Значит, вот и тут вам, наверное, известна такая Екатерина Шульман. Она очень часто выступает, ну и с такими наивно круглыми глазами рассказывает, в общем-то, тривиальные вещи, которые она вчера прочитала студентам из учебника какого-нибудь политологии или, в лучшем случае, какую-нибудь статью из American Political Science Review. Вот. Она называет Россию сегодня гибридным режимом. Вот гибридный режим по классификации, это если меньше пяти. Вот тут Россия была еще в 90-е годы, ну тут на грани, вот тут была гибридным режимом. Значит, цифры относятся к предшествующему году. Это цифры выпуска этого доклада. 17 это 16. Значит, вот, 4,96. Это полуконсолидированная автократия, а ниже 6 это консолидированная автократия. Ну, вот, в общем, жесткая автократия. Никакого гибридного режима. О чем она говорит, я не знаю. Дальше поедем. А я тут вот другой рейтинг взял, чтобы не говорили, что я одним источником пользуюсь. Есть такое интеллектуальное исследовательское подразделение журнала Economist, называется Economist Intelligence Unit. Оно тоже выпускает индекс демократии, но только с 2006 года позже стало выпускать. Значит, тут я взял среднее простое, балтийские страны, три. вот видите, Тут наоборот, чем больше бал, тем больше демократии. Да? Тут то, что я назвал постсоветские султанаты. К ним я отнес, естественно, Азербайджан, добавил, вот к среднеазиатски. Киргизию исключил, поставил на место, Киргизия не относится к султанатам. Вот, поставил Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ну вот мы видим, а вот Россия. Мы идем своим путем, да, туда, к султанатам поближе. Все время ниже, ниже, ниже. Вот там 17-й год будем, очевидно. Ну тоже разрыв год, это тоже год выпуска доклада. Да. 17-й явно будем где-нибудь здесь. Так, дальше давайте посмотрим. А это еще, вот я взял тут для сравнения... Freedom House, Economist Intelligence Unit, добавил Беларусь. Ну вот можете потом спросить, почему Беларусь, которая занимала центр Великого княжества Литовского, показалась вот наравне с Россией. Ну вот видите, здесь уже Беларусь опережает Россию. У нее больше демократии немножко. Ну мнение такое же, ну это же понимаете, условно, плюс-минус... Тут ну, уже факт тот, что если брать там начало нулевых годов, разрыв между нами и Беларусь очень большой был по всем рейтингам. Вот. Ну, а вот, значит, соответственно, вот тут оценено 165 стран, да, мы на 134 позиции, Беларусь на 127-й, ну, это баллы, которые эксперты дают, ну, не так далеки от Казахстана. Понятно. Далее, значит, верховенство закона, rule of law. Я, правда, лучше люблю переводить верховенство права, а не закона. Rule of law. Есть такой проект Всемирного банка, World Governance Indicators. Ну, я тут и в единицах нормального распределения не буду в статистику лезть, не все изучают. Значит, перцентильный ранг, ну очень легко, что такое перцентильный ранг. Вот Литва, Но ну, будем считать 80. Это значит, в 19% стран положение с rule of law, с верховенством закона лучше, а в 79% хуже. А на 80-й ступеньке стоит Латвия, ну и так далее. Значит, вот где мы стоим, вы видите, поставлен Азербайджан, и даже Азербайджан, ладно, Казахстан. В Казахстане, между прочим, вы не смеетесь, у нас регистрируются предприниматели с Урала, часто регистрируются сейчас в Казахстане, потому что ну тогда казахское предприятие, к нему меньше, так сказать, со стороны силовиков, может быть, немножко наездом, да? С Урала, уральские предприниматели, я вот прочитал, начинают регистрироваться в Казахстане. Но Азербайджан, конечно, странновато, но все равно... Тут, значит, ну вот мы видим, да, результаты, таблица себя говорит. Дальше поедем. Вот политическая культура. Economist Intelligence Student в индексе демократии учитывает такой фактор, как культуру, политическую культуру, да? И вот у нас катастрофические тут результаты. Мы среди пяти последних стран мира по этому показателю. Наряду с Центральной Африканской Республикой, Афганистаном, Пакистаном, еще кого-то я там забыл. Ну, хуже в Северной Корее, разумеется, но все-таки мы еще туда не пришли, поскольку мы здесь собираемся, в Северной Корее мы бы уже, там, не знаю, распылили бы на атомы всех. Вот. Значит, ну вот. Но это не ситуация реальная, а это как бы менталитет, ментальные модели, отношения массовые, да, на основе опросов, и на, про, на основе такого исследования регулярного, по периодически повторяющегося World Values Survey, а, глобальный обзор ценностей. Известный очень немецкий социолог Ингелхарт им руководит. Вот, на базе этого, видите, мы отступаем и Азербайджану, и Казахстану. Я стал копаться, думаю, почему мы так, почему так бедную Россию-то бежают опять, Да? Значит, давайте дальше, я понял, почему. Значит, такой вопрос вот этот решающую роль играл, значит, спрашивает социолог. Я сейчас перечислю некоторые типы политических систем. Скажите, насколько, по вашему мнению, они хороши для нашей страны? Для каждой из них, скажите. Является ли она очень хорошей, скорее хорошей, Скорее плохой или очень плохой системой управления для нашей страны. И дальше тезис. Сильный лидер, независящий от парламента и выборов. Да, ну, тут английский все знают, наверное, вот это. Very good, да, total, все 40-26. И да, ну в основном хорошо, да, very good. 67%, если мы сложим, две трети. За сильного лидера, который не зависит ни от выборов, ни от парламента. Вот если Алексей Навальный станет сильным лидером, то он сможет не зависеть от, шуч, шутка, от парламента и выборов. Да? Давай вот тут раскладка по гендерному, как они выражаются, принципу. Да? Ну а очень плохо мы видим, да? очень плохо только 5,4, даже до 6 не дотягивает. Если мы их сложим просто плохо и очень плохо, 21,5, да, получается. То есть в три раза меньше. Вот смотрите, вы молодые люди в основном, да, это я тут вот сюда отношусь. Да, меньше, очень хорошо считаю. Но зато достаточно хорошо, 46,8 и в принципе не очень-то от тотальных, если вы сложите цифры, это отличается. Так, ну вот, этот слайдик и вам останутся, если хотите, перепишите потом с рабочего стола компьютера. Значит, ну дальше давайте. Ну это понятно, да? Следующий. А это Эстония. Вот я не нашел там Литвы и Латвии отдельно, а Эстонию нашел. Обратная картина. Очень хорошо. 7,4 достаточно. Ну, значит, тут будет 29,2. десятых. Плохо и очень плохо, если мы сложим, получится 61,4. Ну, как бы зеркально наоборот, да, все. Ну и тоже тут по молодежи, по возрастам, по мужчинам и женщинам. Вот сейчас готовится новый опрос, это еще до крымских событий. За одиннадцатый год данные по России были и опросы, и после крымских событий сильный лидер будет более популярен, вот уверяю вас, в России. Не в Эстонии. Так, ну вот. Теперь предпочитаемая политическая система. Левада-центр раз в два года сделает такие запросы. Ну вот мы видим 37, тут 39 процентов красненько. Это кто предпочитает советскую систему. Так, На современную. Ну вот последний опрос 23, 37 и 23, получите 60% поклонников либо современной системы, ну ее еще мы не знаем, как назвать, полутоталитарная, авторитарная и тоталитарной системы. Значит, сторонников западной демократии резко уменьшилось, сейчас 13%, да, а 8 не знают, какой-то другой нужен строй, который они еще не изобрели в своей голове, но думаю, что это не то, что называется конституционная демократия. Да? Если мы еще прибавим 8% к 60%, ну вот получим 68%, которые... Ну, там многие не могут ответить на этот вопрос, говорят, не знаю, трудно ответить. Так, дальше давайте... Вот у нас есть вышки Питерской, я с ним сотрудничал одно время тульчинский профессор-политолог-философ, он написал интересную книжку, почитайте, «Российская политическая культура». Значит, вот я взял оттуда цитату. «Российскому сознанию принципиально чужда идея подсточника полномочий власти, как общественного договора, контракта, удовлетворяющего интересы различных сторон». Дальше поедем. Ну, это индекс экономической свободы. Тут, конечно, у нас чуть получше. Ну, тоже вот мы, видите, где-то к Узбекистану скатились, Таджикистан нас опередил, Азербайджан. Ну, а лидерами по-прежнему, правда, не с таким отрывом. Но вот видите, Казахстан по экономической свободе вот даже, ну, он достаточно близко от Латвии находится. Так. Ну, все равно видно, что Троица, это Балтийская лидирует и здесь. Ну, и Эстония, как всегда, первая. Эстония даже на шестом месте в мире, в экономической свободе. Значит, в права собственности то же самое. Ну, индекс прав собственности, не вникая. вот общий показатель индекса прав собственности, тут разбивка. Мы видим, что Эстония, Литва, Латвия впереди, Казахстан, Россия на 111 месте из скольки там 120 стран. Вот. Эстония на 25-м, ну Литва на 50-м, Латвия 63-я, середняки такие, вот. Ну Эстония тоже лидирующие позиции. А это вот отношение к приватизации. Она везде была плохое во всех бывших социалистических странах. Ну вот в 2010 году вышла такая статья на основе опроса, что надо делать с большинством приватизированных предприятий, оставить у нынешних владельцев. В Эстонии 44%, да, 26, почти 27 в Литве и Латвии. Ну, а в России меньше 18,5, и еще меньше было на Украине и Казахстане. Вот мы видим, что не всегда да, прямая корреляция есть. Казахстан, в общем-то, по экономической свободе продвинулся. но ну, здесь нельзя все так просто объяснять, но тем не менее мы видим опять тройка здесь, тройка здесь. Видите, контраст цивилизационный. А это такой же был вопрос, только в обратную сторону. Что надо сделать с большинством приватизированных предприятий? Кто значит, национализировать и оставить у государства? Кто за? Вот интересен разрыв в Эстонии. И таких, и таких много. да? Сравнительно. 22%, а тут меньше. 17-19% в Литве и Латвии. Соответственно, но зато больше. Вот опять троится Россия, Украина, Казахстан. Да? Гораздо больше. Считает, что нужно предприятие национализировать и оставить государство. Следующий слайдик. А ну вот мы видим средние зарплаты, что не только, как говорится, свобода. Свобода не приходит ногая а может быть, а уходит не очень. Да? Вот. В тринадцатом году Россия, расцвет, вроде как мы все восстановились после кризиса, цены на нефть опять за 120 долларов за баррель. И мы видим, что вот даже средняя зарплата, это в евро пересчитанная, она была, уступала и столько эстонской, ну и латвийской немножко на уровне с Латвией, а московская была ого-го как выше, чем в Прибалтике, в Санкт-Петербурге средняя была в 13 году, уступала тоже только эстонской, так, ну а московская опережала всех. И вот возьмите 16-й год. Значит, Эстония опережает Москву, Москва опережает только Латвию и Литву, Россия надежно позади всех, Санкт-Петербург тоже позади всех, ну а Псковская область, я уж тут поставил для контраста, она рядом с Латвией, там уже ее надо микроскоп смотреть, да? Ну и дальше средние пенсии. Тоже мы видим, что в России скатились с 340 евро до 175. Нет, вот как я скажу, здесь было 230 и стало 175. А во всех этих балтийских странах они растут. Вот, в Эстонии 340, 280, 255. То есть они там все плачут. Да, я сам в Литве часто бываю как мы бедно живем, действительно на 255 евро тяжело прожить, но в России живут как-то на 175, а цены примерно одинаковые, поэтому можно даже не корректировать опять же, and Power Parity, по паритету покупательной способности, цены примерно одинаковые. Так, дальше идем, сейчас закончим. Значит, вот антикопит, ну уже не сравнение с Балтией, вот этот я всегда показываю слайд, называю антикапиталистическая ментальность, как работа Мизаса. Вот следует расширить долю частного сектора в бизнесе и промышленности. Это еще седьмой год, да? В России только за это 24% против 76%. В Германии за расширение частного сектора 65% против 35%. А в США, где его и так почти нет, госсектора в промышленности, 86% и за расширение доли государства в бизнесе и промышленности только 14%. Вот сравните разность так, ментальных установок. Так, дальше. Ну, а это поддержка командной экономики. За, за какую систему? за которое основано на государственном распределении и планировании, вот красенькая она почти всегда, вот кроме вот этого, ну тут около 50-49, а так она число сторонников превышает стабильно с 2000 -го года, видите, практически не снижается 50%, а сторонников частной собственности и рынка, вот по крайней мере с 2012 -го года, резко уменьшилось на 10% процентных пунктов с 36% до 26%. процентов. Так, еще, наверное, у меня что-то есть. Это не надо, это новые. Вот историк Юрий Афанасьев, он был очень популярен как депутат, его принадлежит такая крылатая фраза, агрессивно послушное большинство, которое он произнес еще вот в этом Горбачевском парламенте он пришел к выводу, в конце жизни он писал научные статьи, много в плане социальной динамики для нашего общества органично способность при всей изменчивости во времени, его формы и внешних обличий сохранять в неизменности свое матричное основание, на котором периодически после каких-то потрясений или изменений воспроизводится вся основанная на нем система. Значит, ну и последнее, это для уже для развлечения. Ну, вы видите, это я слайды, это я представлял еще, не русифицировал на английской конференции, на, в Хельсинке на конференции, схема эвакуации из тоталитаризма, да, карикатура по кругу. Дальше, следующий слайдик. Вот две цивилизации. Вот я другого такого не знаю места на земле. Крепость Ивана Третьего и Датский замок. В советское время, иронически, можно заметить, что этот мост назывался мостом дружбы. Это символ противостояния двух крепостей в Нар Нарву и Ивангород. Да? Ну и последнее самое. Ну, туда, наверное, хэппи для кого-то, а туда энд. Все. Спасибо за внимание. Если вопросы, пожалуйста, если не устали, пожалуйста. Да, у меня вопрос. Россия это все-таки занимает одну пятую часть суши, хотим мы этого или нет. И я хотел бы узнать, насколько мы, Федерация, в плане культурных ценностей, не получается ли так, что... Москва и Санкт-Петербург это и есть вот те страны, которые за западную демократию и за другие ценности, а все остальное там это остальная Россия. Ведь смена режима в Чите не начинается так или иначе. Ну давайте исключим там э, Северный Кавказ, потому что всем понятно, что это особый совершенно регион. Э, вот. а, да, конечно, несколько лучше ситуация в Москве и Петербурге. Ну, не настолько лучше. Вы можете посмотреть более детально вопросы опросники Левада центра. У него это есть и разбивки и по городам, и по, по регионам, да, и по возрастам так далее. Да. Ну, по, по регионам я не, не часто видел у него. Но в целом, да, конечно. Это видно даже по результатам фальсифицированных голосований часто. Ну и, но в принципе, радикально не отличается в лучшую Радикально, я вас должен огорчить. Лучше, конечно, в Петербурге, чем в Тамбове, но это очевидно. Но не настолько лучше, чтобы, можно сказать, это был какой-то такой форпост, как Новгород, да, по отношению в свое время к Москве, нет, нет. Пожалуйста. Как вообще определяют там, уровень там, свободы там, и прочего? прочего? Ну, это долго рассказывать о методологии, значит, обычно два метода. Это опросы, собственно, собственно опросы и экспертные оценки. Я больше доверяю экспертным оценкам, особенно вот в последнее время, что касается России, жестких автократий потому что, ну вот, понятно, что дают люди часто уже в жестких автократиях, часто отвечают неискренне. Ну вот, например, оценка rule of law. Значит, э -э -э в Узбекистане явно начинают отвечать неискренне, да, я уже заметил. Ну и я часто даже исключаю Узбекистан. Потому что, ну, понятно, что бояться отвечает то, что надо, да? вот. А экспертные оценки, ну, да, есть некое экспертное сообщество, которое объединяется вокруг вот этих программ. Ну, обычно это чаще практикующие поливы, ну и даже не практикующие часто вот ставные политики, преподаватели там, политологии, допустим, право. Вот, создаются такие пулы экспертные, которые, да, и у и вот в этих больших программах есть свои партнеры в странах, Это, типа институты партнеры, которые занимаются вот тоже этой сбором информации. Ну, под, вы можете прочитать, я сейчас, если я буду подробно рассказывать методологию, вот у меня там ссылочки есть, Наберите в гугле, там вот методология описана страниц на 25, как, а, как они это делают. Вот примерно так, да? Угу. Вы говорили об институтах информальных обукладе, и, в принципе, если я правильно понял, да, то можно сделать вывод, что какой, какая бы вывеска снаружи на фасаде не висела, все равно остается государством таким вот ордынским. Ну, это, мягко говоря, не очень оптимистично. Да. Я согласен, а, что не оптимист. О странах Азии некоторых можно просто вот поподробнее угу. о каких-то претендентах рассказать? Ну да, могу, могу, могу, я понял, о чем речь идет. Ну а государство, конечно, Ордынское это так, ну, иногда меня немножко так подкалывают на этот счет. Конечно, масса модификаций с тех пор, понятно. Но вот давайте посмотрим я пока еще об Ордынском. Вот институт, даже это не Сардынское, в общем, государство, Росси, Московия заимствовала еще и у Османской империи некоторые институты, и у Завизантии, институт поместной собственности, служебной собственности. Да? У нас даже вот, до сих пор сохраняются служебные квартиры, а в СССР это было распространенным явлением. Значит, служи, поместье, служебная собственность. так? И были вотчины. Ну, большой разницы между ними не было, но вотчины передавались по наследству, а поместья нет. Но поскольку боярина можно было, как говорится, уничтожить, да, даже по произволу царя, то, собственно, какой он был собственник вотчины, да, и более того, я тут забыл сказать, очень характерная черта – это обязательное служение. То, что при социализме называлось всеобщая обязательность труда. Да? Боярин не мог так просто жить. Даже в своей вотчине он обязан был служить царю. Вот. Ну вот. Возьмите сегодня. Ну вот. Госпром – это поместье. Альфа-банк Авена – это вотчина. А большой разницы нет, ну, захочет Путина, Авен будет в клетке давать показания, да, о том, какой он плохой э и так далее. Вот, ну, вот как бы воспроизвелось вотчина и поместье в современной России. То есть вот в других формах совершенно, да, там вроде как какие-нибудь западосписанные законы об акционерных обществах, а по сути, да, вот тоже собственности частной настоящей нет. Ну а в на востоке, значит, у меня всегда оппоненты говорят: а вы "Посмотрите, Япония, Корея, Южная, естественно, вроде Северная культура была как бы одна вроде". Тайвань. Ну, надо с каждой по отдельности разбираться, но Тайвань и вот возьмем Южную Корею. Во-первых, первое условие, на мой взгляд, слома вот этой матрицы, или хотите, институционального ядра, как хотите, называйте, это тотальное поражение войне с западной цивилизацией. Япония, ну, Корея. А Тайвань, там ведь какой случай? Там как если бы все, кто были за белых, отфильтровались у нас на остров Крым. У нас так и было, когда там э, около года, да, Врангель занимал, большевики воевали с Польшей, им не до них было, туда бежали со всей России. Вот почему Аксенов-то написал «Остров Крым», да? И вот Тайвань, получилось то же самое, что разбитая армия Чанкайши коммунистами, ну, конечно, с, помощью, с нашей помощью, естественно, она отступала, отступила, была вытеснена с материка на этот остров, и вслед за ней бежали все китайские белые, кто были против коммунистов. И произошла такая, ну, как в химии говорят, да, выделение фракций. Белая фракция во многом осела в Тайване. Прихо похожее явление имело место в Корее. Да? Во время там войны были страшные. Сначала да, значит, коммунистов оттеснили почти туда к советско-китайской границе с Северной Кореи, потом вмешались китайцы, чуть ли не до Юга Кореи дошли, потом вмешались американцы, снова потеснили, вот пока не устаканилась вот эта линия, через которую вот многие видели, наверное, в Ютюбе, как солдат перебегал, да, вот эта линия разделения до сих пор существующая. Вот произошла тоже такая фильтрация, были колоссальные потрясения. Ну и когда одно общество да, строит такой социализм, как в материковом Китае или на севере Кореи, то другая часть, которая с ним в жестких таких конфронтационных отношениях, она может как ответить? Надо строить капитализм, который даст... Там благосостояние будет привлекателен для людей более, по крайней мере, чем вот эти казарменные виды социализма. То есть э -э, слом происходит, но после таких страшных потрясений социальных, которые Россия в своей истории никогда не испытывала. Вот, э -э, кстати... Вот если говорить о точке бифуркации, как, точка бифуркации социологами заимствованного у биологов. Ну, вот как видите, на распутье, да, стоит, вот можно туда пойти. Пойдешь, уже назад не вернешься. Так, вот, скорее всего, это было даже не Столыпинская реформа, а смутное время, Лжедмитрий, когда, когда э, этот... Э, Престол занял фактически, ну, Дмитрий I, но там было, как бы, вот, Великое Княжество Литовское, да, туда привело свои, своих людей, и, в общем-то, он недолго правил, но вот по всем летописям, из документов такое было, либеральное правление, он пытался вот эти литовские законы в Москве утвердить, вот. Ну вот э, тогда не удалось, да, но ну вот э, так мы так мы и продолжаем дальше. Пожалуйста. Андрей Петрович, как вы считаете, что должно произойти и при каких условиях Россия может перейти на Европейский собой? Да, это вопрос, знаете, на Нобелевскую премию, если я на него отвечу. Ну, правда, у социологов нет, у экономистов, но там не дает. Значит, знаете, очень мешает самое такое качество. Я не рассказывал даже вот здесь о России, как об особой цивилизации у меня есть, и эта работа такая. Там есть такое качество, как... Я вам сказать советую знаете в интернете есть андрей пилипенко культуролог философ у него великолепные работы есть русская матрица и судьба русской матрицы просто они свободно скачиваются он на первый план ставил вот это имперское сознание он называл это идиократическая империя значит в сознании массовом доминирует то что Наш социальный порядок лучший, да? и мы, мало того, что он лучший, мы его еще, если несем за пределы своих границ, то мы делаем какое-то благое дело, великую миссию, но наиболее ярко это было выражено в советскую эпоху, там все было, особенно в начале э, существования СССР, третий интернационал, там все это открыто провозглашалось, вот это мессианство, так, ну, остатки мессианства у нас и сейчас очень сильные, возьмите, там, Крым наш и прочее, значит, Россия всегда права, она никогда ни на кого напад, не нападала, она оборонялась, она, значит, несла только счастье народам, а народы его не подели, неблагодарные такие, устроили там, какие-то зеленые бегали бандиты, да, сопротивлялись нам, а мы им несли вот такое великое счастье. Значит, это не просто убеждение элит, оно довольно сильно и в массах представлено. Я когда вот описывал вот это качество институциональной России, я собирал данные опросов по там, Крым, контрсанкции у меня есть, Тут вот даже на этой флешке доклад. Масса людей поддерживает, в основном большинство поддерживает контрсанкции, контрсанкции. 75 против 25. Ну так там, плюс-минус. Но вот уже третий год, да, как и идут, больше трех лет. Вот у Левады там раз-два года, два раза в год опрос. Вот примерно 75 за контрсанкции. Вот, ну, кажется, значит... Естественно, это такая, ну, что ли, человек какую компенсацию получает? Имперская гордость, да. Вот. Да я думаю, что Путин сам не ожидал такого эффекта в 2014 году, который вот выразился в этих, как их называют, пресловутые 86%, но... Никто не знает, откуда они взялись, просто это из одного опроса Левада, одобряете ли вы президенты, или скорее одобряете, сложили, получилось 86, сейчас 82 где-то, 80-82, вот так. Ну вот, понимаете, человек живет не только материальными, да, и своими интересами, можно компенсировать это... Ну, гордостью за величие страны вот понимаемой как расширение ее пределов, как способность навязать свой социальный порядок силой для многих это я как-то говорил совершенно простым человеком, но они обычно ну, то что называется обычно промышленный рабочий ну так любят поговорить о политике. И вдруг я слышу такое странное от него вещь. Говорит, а вот почему-то у нас все ругают Хрущева. А я, говорит, хорошо к Хрущеву отношусь. Но я спрашиваю, почему? А, ну, он говорит, а вот в Карибский кризис как мы Соединенные Штаты напугали. Не, не то, что там происходила десталинизация, ГУЛАГ распущен был. Не, вот зато вы как Соединенную бомбу какую атомную взорвали, и как мы, да, Кузькина мать, и как мы Соединенные Штаты в Карибский кризис напугали, вот предмет гордости, да. И вот когда тоже, я как раз на конференции в Хельсинке на Западе исследователи часто не понимают, они говорят, так как же вы вот вы говорите, вот там есть опросы, когда просто человека нашего спрашивают, вы за демократию или против? Ну, большинство будет, процентов 70, если не больше, за демократию. Я говорю, а второй вопрос не хотите задать, уточняющий? Я так, такой обычно задаю, а при Сталине была демократия? Конечно, была! Расстреливали этих вы, чиновников э -э -э, и так далее. Вот... Э -э этих высокопоставленных особ вот он всех их расстреливал сажал это вот была конечно была демократия надо всегда в таких случаях уточняюще задавать вот этот вопрос я обычно задаю пожалуйста да потом вы есть такое ощущение, что Российская Федерация представляет собой империю, объединенные народы абсолютно разные, э, какими-то интересными силами, возможно, исторически, но ну, у них просто не было возможности, так сказать, э, построить свою национальность и свою идентичность. И вот такой вопрос, э, при каких условиях все-таки возможно построение именно демократии в России? Ну, я уже сказал, шелковых путей туда нет, да, это некое, ну, скажем, поражение тотальное, не обязательно там тотальная война, но какое-то глобальное поражение в столкновении с западной цивилизацией, первое, и второе, на мой взгляд, это я не пропагандирую, поскольку это статья 280 пункт 1, это распад этого образования на несколько каких-то частей. Я даже не говорю, нет, там, Северный Кавказ, само собой, но, в принципе, когда были, так сказать, когда ситуация была довольно такая напряженная в начале 90-х, появлялись проекты, снова вспоминали Уральскую Республику, Дальневосточную Республику. Даже такие полусерьезные проекты, конечно, они не реализовались. Ну, и не значит, что это будет союз каких-то демократических республик. Но у Петербурга больше шансов да, в таком случае окрестностей будет перейти на рельсы западной цивилизации, чем, скажем, у Тамбова. Но это, в общем-то, дальше сценарий, вы знаете, сомалийский сценарий в России. Это... Есть такой крашевинников, не депутат, а юрист и автор фантастического романа «После России». Вот он там хорошо описал, как Россия распалась на несколько государств и превратились они в то, что политологи называют «failed states» – провалившиеся государства. Как там идет вся эта вот такая утопия. Ну вот, как бы, целиком я не вижу… Путей, как вот это все, да, двинется по... Такого не бывало еще в истории. Ну, знаете, я очень... не, Вот у меня есть коллега в этом Европейском университете, многие его, наверное, знают, Дмитрий Травин, да, вот он может у вас выступить, он оптимист, а я пессимист, мы все с ним всегда спорим. Но он еще лет 10 назад... Очень любил повторять, что вот, а вот Медведев, да, там вот может быть, возможно, эволюционно будут какие-то реформы, свобода лучше, чем не свобода и так далее. Если вспомните первые такие слова, которые Медведев там написал, был такой у него документ. Ну, я и тогда, конечно, это все но ну, вот сегодня он написал книгу про существует ли Путин для 2042 года» и говорит, что просуществует, наверное. Почему 1942 год? Значит, 90 лет будет, да, вот «Мугаби до 93». Ну вот недавно, кстати, Иларионов написал работу, он такую статью Андрей Иларионов, вы, наверное, его знаете, он тоже написал, по мой взгляд, правильно, что на выборах эти системы не уходят. Вот раньше была немножко раньше такая концепция опрокидывающих выборов, да? Вот как в Сербии было по отношению к Милошевичу. Но для этого должны быть гибридные режимы. Вот такие жестко авторитарные или как сегодня, или полутоталитарные. Они на выборы, выборы не проигрывают. Вот Мугабе был убран, ну, когда обидел других претендентов такого же качества. Ну, вы знаете, кто стал на его место. Это как Сталин сменил Берия, да? Вот. Ну, здесь вот такой работает механизм преемственности, к сожалению. И вот такие режимы выборы не проигрывают, как правило. Если, конечно, ну, это уже как какой-то шок внешний обычно, и может сочетаться и с внутренним. Хотя я вот, не вижу, что вот, я хоть экономист по своему основному, так сказать, профилю, но я уже давно утратил вот этот экономический детерминизм, он не только марксистский, он еще в современном мейнстриме полностью присутствует, что экономические события, они имеют решающее значение. Ну, скажем, упадет рубль, будем доллар стоить 100 рублей, 120 рублей. Ну, люди будут заняты собственным выживанием на огородах, а они мень меньше будет возможности сюда ходить, да? Вот, когда уровень жизни понижается, это э, даже лучше для жестко авторитарных режимов. Потому что люди начинают заниматься выж стратегией выживания. Искать вторую работу, пахать вот на этих участках. Ну, человек, который после работы еще съездил куда-нибудь на Мшинскую, да, он уже не участник, не актор политического процесса, как бы сказали социологи. роботизация? Не роботизация, а роботизация. Да, да, да, да. И это, в общем, даже и с точки зрения... Есть такой известный американский политолог, наверное, испанского происхождения, конечно, латинского, Буэна де Москита, он прекрасно сказал, что для диктата... У него есть, кстати, такой... Ну, типа, справочник диктатора он написал. Немножко полушутя, но вообще серьезно. Как строить диктатуру? Рецепт. Поваренная книга диктатора. А у него есть выражение в одной из работ, что хорошая политика для диктатора – это плохая экономика. Потому что, ну, посмотрите, если дать права собственности сейчас, ну, это опасно политически, это подрывает основу политического режима. Поэтому, пусть будет плохая экономика, но прочнее будет политическая монополия. Ну, крайний вот случай, в, ну, только в тоталитарных очень жестко странах. Смотрите коллективизация сталинская с Голодомором. Полностью ликвидировано было сопротивление, до да, ко второй половине 30-х годов. Крестьянство, крестьянские Сопротивление вплоть до вооруженного шло практически все 20-е годы. Не только там Антоновщина, как ее называют, в 21-22 годах и позже было. Значит, Сталин как ну, зло и гениальность совместимы. Он был гениальным диктатором. Он сумел вот вовремя провести вот этот чудовищный шаг, который сделала его диктатуру очень прочной. Да? И вот окончательно уже тоталитарной в полном объеме к середине 30-х годов. И, да, пожалуйста. Иванович, да, но если сейчас режим утратит возможность выплачивать пенсии пенсионерам, и тут же утратит еще и возможность выплачивать домовленную зарплату, сколько денег не существует? А понимаете, у него большие резервы есть. Ну, а, во-первых, э, ну, пока нефть вроде 60, да, пи, да даже 50, он вполне может все выплачивать. Потом, вот, у жителей Петербурга и Москвы есть такое ощущение своего уровня жизни по курсу валют, которое нет, вот, в чем-то в провинции. Обязательства государства перед нами, пенсионерами, бюджетниками, несет в рублях. Да? Рубли она может напечатать, в конце концов. То есть, она может сэкономить, ну, допустим, не будет строить какой-нибудь авианосец очередной, а кинет на зарплату ОМОНовцев, ну, выбирая между этим. Вот представьте себе, только не считайте, что я с ума сошел тут, выступая, что я Владимир Владимирович Путин. Я вот Попал в тяжелую экономическую ситуацию. Конечно, я не буду строить новый авианосец там а, или там какой-нибудь самолет бомбардировщик дальний разрабатывать. А, перекину на зарплату Росгвардии. важнее менять. Ну и при пенсионерам чего-нибудь, господи, сколько им надо там? 400 рублей прибавки. Да, ну дам еще 500, Ну, будут довольны, да, пожалуйста. Пенсионный фонд у нас финансируется из бюджета на 50, даже 60%. Что такое пенсионный фонд? Иногда представляют, что это вот бочка, в которую что-то налито, из нее берут. Нет, это такое как бы сосуд, который вливается и тут же выливается. Ну, вот эти взносы зарплаты, пенсионный фонд, да, они тут же идут на пенсии, Но ну, плюс еще сверху в этот сосуд доливают из бюджета. То есть, примерно половина пенсии выплачивается за счет взносов работающих, вот этих самых 22% да, зарплаты в пенсионный фонд, а еще половина за счет прямых влияний из бюджета, ну, в том числе вот за счет этих фондов, которые до... Uh, уже и один исчерпан резервный фонд, фонд национального благосостояния, во многом пошел на Олимпиаду в Сочи, uh, кредит был дан в ВТБ, это Внешэкономбанку, uh, Внешэкономбанк финансировал и Олимпиаду сочинскую, и донецкие предприятия в эпоху Януковича. Ну, понятно, ни Олимпиада не отдаст, ни Янукович не отдаст. Да. Они уже не млада, они уже старореформаторы. реформаторы Они мои ровесники где-то. Тогда они были да, младотурки. турки Значит, понимаете, как вам сказать, вот в Эстонии был такой реформатор Март Лар. Он и сейчас жив, он совсем был действительно младо-реформатором, когда первый премьер, ему было 30 лет тогда. Гайдару было 36, по-моему, 35, а ему было 30 лет, даже 30 не было. Вот. Ну, мероприятия приводились примерно похожие, да? Мы видели, где Эстония, где Россия. Если бы Мартлар был на месте Гайдара, ну вот он был бы таким же презираемым товарищем, да, в массах, как и Гайдар. А если бы Гайдар был в Эстонии, он бы был таким же почитаемым реформатором, хотя в Эстонии там скандалы были вокруг Мартлара, но все равно он бы остался как Мартлар. Конечно, Гайдар был не свободен в своих решениях. Потом, посмотрите, Гайдар был 9 месяцев, ребенка родить можно только за это время. А потом был Черномырдин премьером. Почему-то никто не вспоминает Черномырдина, разве что его первы замечательные. Никогда такого не было, и вот опять. Вот это мне больше всего нравится. Вот, ну, видите, вы Иларионова можете пригласить, он тут приезжал, кстати, в Петербург осенью выступал. Он вот к Гайдару очень негативно относится, считает, что он играл вот на силовую, в общем-то, то, что сейчас силовая элита им контролировала. Ну, конечно, Гайдар был контролируемым человеком, но ну, подумайте биографию, он был заместителем главного редактора журнала «Коммунист». Ну, пусть даже уже при Горбачеве, но хотя уже при раннем Горбачеве эти назначения проходили через ЦК, это было... Пусть зам главного редактора, да, ну, в принципе, э, вот Илларионов вам подробнее расскажет. Да, конечно, можно было последовательнее проводить эту политику, но это была бы более жесткая шоковая еще терапия, чем та, которая была. Он очень был мягкий человек, вопреки его железный винипух это Неверно его называют. Он не был железным Виннипухом. Он часто поддавался давлению. Он стал раздавать деньги. Он согласился с кандидатурой Геращенко на пост главы Центробанка. Борис Федоров очень конфликтовал, тогдашний другой младов реформатор, с Егором Гайдаром. Но, в принципе, конечно... Дело не в этих частных экономических мероприятиях, а дело вот в той системе, на которой я сегодня рассказывал. Можно было чуть лучше сделать, можно было сделать чуть хуже. Так у меня к нему такое, я бы сказал, негативного отношения нет, восхищения нет, такое нейтральное. Но оказался он вынесенным истории на.. Такой вот пост. И, в общем-то, конечно, это был такой период, знаете, 90-е годы, вот я с чем их сравниваю, с НЭПом. Когда вот этой матрице надо выжить в очень тяжелых экономических условиях, она допускает экономическую свободу. Ну, потому что иначе все уже там, тотальный голод, все загнутся. И вот то же самое в 90-е годы, был такой период передышки, как бы. Так же, как НЭП, Ленин прекрасно написал о НЭПе, что вот это временное отступление, нам надо продержаться, а потом мы уже построим настоящий социализм, что и сделал Сталин. Вот 90-е годы были таким отступлением системы, нужно было продержаться, Нужно было переформатироваться. но ну, сегодня мы имеем подобие рыночной экономики, я ее называю маркетизированной. Значит, если бы меня в 20 лет вот в любой магазин, машина времени, моя 20-летнего, в любой магазин перенесла, я бы, наверное, в обморок упал, хотя очень такой твердый обычно товарищ решил бы, что я за границу попал как-то. Да? Ну, рынок нет, дефицита есть, свободная Продажа потребительских благ. Можем купить квартиру, можем купить автомобиль. можем, ну, контрсанкции, но можем съездить в Финляндию и привезти оттуда продукты. Можем, не знаю, купить с какой-нибудь другой точки земного шара, с которую мы не, не подвергли нашему эмбарго. Вот. Ну вот... Э -э Система поменялась, она сделала такой потребительский, ну это не рай, конечно, но потребительское общество. Да? При социализме общество потребления не было по существу. Вот такое общество потребления, многие этим удовлетворяются и, в общем-то, ну, это уже я от Гайдара далеко ушел, да? Я не зацикливаюсь на личностях. Я о нем, кстати, писал одну статью, но ну, уже чисто как вот его, исследовал его работы. У него была хорошая работа «Государство и эволюция». Потом он писал уже не очень искренне, вот долгое время. А «Государство и эволюция» он вот фактически пока, тоже показал, что... Ну, по крайней мере, социализм – это возрождение Московии. Правда, это не, не, не новая идея. Это еще философ Бердяев Николай написал в 1937 году в Париже. Эм, Истокий смысл русского коммунизма. Что коммунистическая система, она как бы на новом витке развития индустриального воспроизводят социальные отношения вот той самой Московии 17 века. Это Бердяевская идея. Так, ну ладно, так, есть вопросы? Пожалуйста. А вы согласны с таким мнением, что якобы Гайда, Гельсин сторонники многие достижения вот в таком информационном пространстве украли у Гайбачева? Сейчас все думают, что это Ельсен, его заслуга, что у нас рыночная экономика. Но на самом деле рыночные реформы еще при Горбачеве начались. Закон на о кооперации... А, не, не совсем не согласен здесь, не соглашусь. Дело в том, что были попытки при Горбачеве рыночных реформ. Чем был закон о кооперации? Ну да, там появ, можно было... Основывать внутри предприятий кооперативы. Вот, кстати, это был источником обогащения номенклатуры. Это была номенклатурная приватизация. Как поступал директор завода? Оформлял кооператив на своих родственников, знакомых. Да? Все убытки шли на завод. А все прибыли переписывались на этот кооператив, в который деньги распределялись. И вот это была, вот этот закон о кооперативах стал такой формой номенклатурной приватизации. Это, кстати, Ивлинский в своих работах очень неплохо описал. У него есть работы экономические по переходному периоду и Горбачевскому, что... Это была форма которой хорошая номенклатурной приватизации. То есть такие были непоследовательные очень шаги в направлении, может быть, рынка, да, с чего началась шоковая терапия? Что с 1 января 1992 -го года цены свободны. Шок страшный, скачок. Ну, через полгода мы можем все купить, если у нас есть деньги. Денег нет. А так. Все купить можем. Вот освобождение цен – это важнейший шаг к рыночной экономики. Его сделал Ельцин. Ну, и как Ельцин? В общем-то, многие сейчас там из младо-реформаторов, как вы их зазываете, спорят, кто придумал этот указ Ельцину. Понятно, что не он их писал, он их подписывал. Но, во всяком случае, вот... Решающий шаг был даже не приватизация там вот это ваучерная гайдаровская чубайсовская больше чем гайдаровская вот. решающим шагом было вот это освобождение цен и устранение монополии внешней торговли когда поехали челноки да кто угодно ехал за границу были отменены практически импортные пошлины в то время. Автомобили почти беспошлино завозились сюда, подержанные. Но ну, просто никто не мог купить новый, да, тогда, да. У меня тогда зарплата была 60 долларов официально, если пересчитать, вот, в месяц, да? вот. и, значит, ну, вот два шага. Это ликвидация монополии внешней торговли, освоб... ну, первое освобождение цен в основном. Были какие-то еще регулируемые, но это очень мало их было, потом их убрали. И э, ликвидация монополии внешней торговли одновременно со снятием внешнеторговых барьеров. Вот это выплеснуло вот этот, силы рынка. Ну а дальше там уже как приватизация пошла, так она пошла. Ну... Трудно, везде плохо относится к приватизации во всем бывшем социалистическом мире. Такой Лешек Бальцерович реформатор знаменитый польский, он так сказал, что вот перейти от капитализма к социализму сравнительно легко. Это все равно, что из аквариума сделать уху. А от социализма к капитализму трудно. Это все равно, что из ухи сделать аквариум. Вот, из ухи сделать аквариум не так легко оказалось. И, да, пожалуйста. Китайский сценарий. Китайский сценарий был пройден нами, я бы так сказал, ну, наверное, после Второй мировой войны. Кстати, как ни странно, Берия пытался вот, по документам историков сделать что-то вроде китайского сценария. Такую ограниченную рыночную экономику. Как я понимаю, в Китае вроде НЭПа. Больше уже, а не Китай. дальше было. НЭПа, это можно было сказать, что это где-то первые 10, 5, да, может быть, 12-15 лет. У них уже То по, есть, они, приц... по мнению, уже выбрали, да? Они, ну, это особая тоже модель совершенно цивилизации. Я вот берусь вам, не специалист по китайской экономике, но. Мне кажется, что, да, они создали поле огромное, ну, страна огромная, да, рыночной экономики, ну, и, конечно, у них тоже есть вот этот барьер, это государство, которое не может создать свободную, да, потому что приведет к продрыву монополии политической власти, но в рамках вот сохранения этой монополии политической власти, как первой задачи, они делают что, сделали что возможно в развитии своей рыночной модели экономики. Ну и у них другие проблемы, у них ну, отчасти есть похожие, у них демографическая будет очень... Серьезная проблема лет через 10. Одна семья, один ребенок, да, значит, у них очень изменится структура населения через 10 лет. Количество отношения, количества работающих к пожилому населению резко снизится. отменили отменили, но они, что китайские женщины рожают 20-летних мужчин, да, с дипломами MBA, да, нет, пока они вырастут, да потом уже и как бы демография уже пришла на какой-то такой у них европейский уровень, вот у них это проблема, потому что инвестируют молодые люди из среднего возраста, да, они сберегают, вернее, а сбережения из как, любого учебника макроэкономики, это основа инвестиций, S равно I, да, вот. ну и а старики больше тратят, меньше сберегают, вот э, у них начнет потихоньку подтачиваться вот эта основа экономического роста, у них уже сейчас темпы не 10%, а там 7-6, а им нужно все время поддерживать высокие темпы, почему? У них еще такая проблема, вот которой у нас нет. А, кстати, ее Сталин решил совершенно вот этими варварскими методами коллективизации и переселением значительной части сельского населения в города. И на стройке, там в Сибирь и так далее. Это перенаселение сельское. Половина населения в деревне, которому делать нечего. Они уходят в города, их надо чем-то занять. Вот. А чем-то занять надо дать какую-то работу. Да. А чтобы была работа, экономика должна расти. И один раз, типа министра экономики, они же ругаются все время США, что искусственно они занижают курс юаня, иначе их конкурентоспособность на внешних рынках подорвется. И один раз, ну типа их министр экономики, ответил американцам, что мы не можем вывести вот на этот рыночный более высокий курс юаня, иначе у нас экспорт упадет, а у нас в городах огромная масса стекается население. надо дать ему работать, чтобы они собирали там, не знаю, что, смартфоны, да, которые мы экспортируем, а я, чем мы их тогда займем, если мы потеряем наши экспортные рынки, а внутренний рынок у них невелик? Они искусственно выходили из кризиса, а у них построены дороги, по которым никто не ездит. Вот государство такую чисто кинсианскую политику проводило. Часто вот National Geographic как-то я смотрел передачу "Китайские дороги". Сотни километров абсолютно почти пустых дорог. Ну, там едет автомобиль, там раз в три минуты кто-то навстречу проедет. Но это было, чтобы вот, когда 8-9 года кризис, уже упал сбыт на внешние рынки, нужно было занять население государства из своих резервов колоссальных, бросило на строительство дорог, они железную дорогу построили туда, в Тибет, где пассажиры едут с кислородными баллончиками, потому что 4000 метров над уровнем моря, да, равнина. Вот. Но вот, они не беспроблемные экономикам, так что, ну, у них свои проблемы, это колоссальная цивилизация, больше, ну, вот... особо они к нам не рвутся, это немножко так мистифицировано, хотя, вот мы ругаемся со многими, но китайцев... Да, я вот, если немножко вот тут, изучая Ордынское государство, понял, почему наши чиновники так китайцев боятся и любят. Потому что Ордынское государство, у нас, кажется, такие дикие были. Да нет, это была большая империя. Они, забоевав Китай, взяли китайских чиновников. То есть паблик-менеджмент у них был китайский. И когда полз наш князь на четвереньках между огней, как бы очищая от скверна, да, такой обряд он, вниз полз. Он приползал, но там не обязательно был Великий Хан, да, а там были еще и чиновники, топ-менеджеры государства, кита... они были китайцами, да, вот, которые налаживали вот это управление вот в этой империи огромной, чингизидов. Uh, ну, вот, uh, наверное, оттуда у нас такое поклонение перед Китаем. Владимир Владимирович половину острова на, им подарил большого. Uh, об этом писали когда-то на Амуре. Вот, Если вы возьмете пятитысячную купюру, там граф Муравьев Амурский, который вот... Писал этот договор с Китаем, который китайцы считают унизительным, колониальным и так далее. Он стоит на высоком берегу на постаменте и смотрит туда, вдаль, на Китай. Ну вот, Китай приблизился за счет вот этого половины Большого Уссурийского острова. Ну это мелочи все, но правда на китайских школьных картах граница проходит там, где она была до подписания договоров, которые вот протолкнул муравьев Амурский, это немножко севернее, скажем так, Амура, да, ну, они медленно двигаются, они же знают, им пять тысяч лет цивилизации, они знают, что всех переживут, они сейчас и делают экспансию вот туда в юго -вос... на это в море им важнее гораздо, там куча островов до да Филиппин, года у них флот они там флот, они там ставят они на, наращивают эти острова, аэродромы строят для военных, базы. У них гораздо важнее стратегическое направление вот туда, в Тихий океан. Вот всю эту линию. До Филиппин там идут сплошные острова. А, вот. Африка, само собой. Аф, ну, Африку-то туда островами не заставишь. А это у них очень... Африка, да. Африку они... У них же... Как, у них же в Америке есть закон против коррупции, если даже фирма платит американское в Африке взятки, то ее можно преследовать по закону за коррупцию в Америке. А Китай это на государственном уровне поставлено. Они совершенно легально, скажем так, законно раздают взятки африканской элите, получают доступ там к месторождениям, к ресурсам. Ставят там какие-то такие благотворительные учреждения, типа ну, какого-нибудь филиала китайского университета в Африке. Или еще что-нибудь, какую-нибудь больничку построят. вот А так, э -э, да, в Африку тоже. Ну, как-то они вот на северах Видите, мы очень переоцениваем наши ресурсы. Там На севере у нас, в Восточной Сибири, не так уж много ресурсов. Нефть сейчас дешевле покупать на мировом рынке, чем это в Восточной Сибири осваивать добычу. Угля у самого Китая полно. Газ они тоже сейчас осваивают, вот эти новые методы добычи, сланцевый газ. Поэтому они не очень-то в наших ресурсах нуждаются, гораздо больше, так скажем, наша элита нуждается в строительстве разных гигантских инфраструктурных проектов, ибо вот такие инвестиции – это всегда чьи-то доходы, да, личные в том числе, вот, а вот эта «Сила Сибири», там пока не ясно, что из этого будет. Так что китайцам не самый привлекательный этот регион на север от их границ. Так что они пока у них другие направления больше интересуют экспансии. Да. Друзья, к сожалению, у нас запас входа на аптечке где-то на пару часов, поэтому мы вынуждены видеозапись закончить. И я думаю, можно задать вопрос легко уже в частном порядке. Да, пожалуйста.